И, и вот, доброй ночи а всем, друзьям, а? а? партнерам. У нас очередная сегодня победа. Сегодня 19 уже января, время 2 часа ночи. У нас вся команда в сборе. Мы работаем, и сейчас будем Кузница миллионеров не спит. Все, печатаем деньги. И сейчас у нас очередная победа в команде «Укуралай». А, Жумабике Вот наша красавица Закрывает автопрограмму Выходит на выплату 19.200 Ура! <свес> <Сейчас>. <свес> Что там? Нажимаем вывод нет, нет, подожди, я ее поставлю сейчас, А потом. Сейчас поставим Вот, это такие волны <свес> Ура! <свес> Ура! Поздравляем, победа, Зобики! Поздравляем, мы молодцы. Ой, Пусть я, эти я. победы будут многократные. Ой. Теперь Ой, победа. следующая. Что, все? Покажу. Есть где там? Показывай сейчас, карту. Сейчас, сейчас карту будем выводить. А вот вывод. смотри, 14 400 лежат, видишь у нее? Ура. Поставила ее. 14... А вот у же есть. Сколько ждали? Сколько? Вывести. Ура! Все, к ней заходим в кабинет. кабинет. Сейчас. Ой, волновайся. Я волноваюсь. За 63 года, это единственное сегодня в этот год, когда вот день рождения. да? А, сегодня рожде. мы забыли. Еще же сегодня у Жумабике день рождения. подарок. И такой классный подарок. Поздравляем вам. Здоровья крепкого. Можешь сфоткать. Вот, Жумабике, Хайргельдина, 14400. Ура! Молодцы! А, так, Ой, ну щас шу теперь, Рухамзин, давайте щас шу. Давайте, ура! Ух, ура! Ура! Миллионы, миллионы, миллионы долларов! Миллионы, Ах, не знал! Миллион с тобой, я Вот, поздравляю! Здоровья вам! Побольше в этом году реинвестов. Вообще 2020 год для нашей команды, для всех, да, урожайный год. Вот я знаю, что вот в этом году у нас в команде будут только одни миллионеры, куча миллионеров Куралай, Всем желаю в этом году приобрести, выйти на выплату 128 тысяч долларов, приобрести себе жилье на Кипр. Обязательно на Кипре вообще классно. Мы молодцы. Знаете, я, я всегда говорила, да, самое главное вот, в жизни, это когда с кем ты идешь. Да. Вот спасибо Всевышнему, спасибо моей судьбе, спасибо вообще моим всем родным, близким, тем, которые всегда рядом со мной самые, самые лучшие, самые верные. Курлай, я тебе так благодарна. Не зря мы с ней всегда говорили. Барбусом Бауром. Да. Поэтому огромное спасибо Гульмира, Курлай, девчонки, вам. Бежан, тебе, что ты однажды услышала, пришла, показала своя история. Огромное спасибо нашим верхним наставникам, Савантаю, Саре. Раз надо, вот это чисто человеческое лицо нашего бизнеса. И самое главное в любом деле, это вот честность, порядочность, поддержка. Девчонки, я вас всех люблю. Молодец. Я да? думала, что сегодня день рождения мой... Самый так, лучший подарок, да? Да, вообще супер. супер, супер. Поздравляю, как и гость от ее. Молодцы. Агент...